Медиагруппа «Авангард» представляет ну, Насколько я знаю, ваша компания достаточно молодая, при этом выросла из интеграторской среды, то есть вы были исключительно интегратором, но потом, если следить за вашей историей, стали и еще и как вендор, и еще и как сервис-провайдер. Очень интересно узнать, как вы к этому пришли, почему так получилось и произошел такой рост. Да, справедливо замечено, что изначально наша деятельность она была сосредоточена на, в области интеграции и интеграции как IT, так и ИБ-решений. И в этой области наша команда работает уже более 20 лет. Само, само по себе, направление сервиса и направление разработки они появились исключительно благодаря требованиям, скажем так, времени и запросов от наших клиентов, наших партнеров, с кем выстроились уже долговременные партнерские отношения. Здесь со временем и с требованиями регуляторов появились такие особенности, например, к формированию продуктов, в частности нашей платформы ERP, по Обязательному происхождению в Российской Федерации. Вот. А продуктов практически мы не нашли, которые отвечали требованиям как заказчиков, так и регуляторов. Поэтому для себя мы выбрали это направление как одно из приоритетных и параллельно развивалась тема опять-таки по запросам наших местных заказчиков в части мониторинга и обеспечения сервисов кибербезопасности. В процессе ERP-платформа стала, наверное, одним из основных инструментов SOCA, благодаря которому мы проводим инвентаризацию, храним всю информацию о инфраструктуре заказчиков и которая помогает принять нам решение о реагировании, не только принять решение, но и обеспечить взаимодействие, как некий сервис-деск, обеспечить сквозные плейбуки вместе с заказчиком. Вот так вместе мы развиваемся на протяжении уже более пяти лет. Очень интересно. Ну и в продолжение темы, расскажите, что, на ваш взгляд, по вашему опыту, сейчас наиболее востребовано заказчиками, какие продукты, может быть, какие сервисы, что сейчас происходит на рынке. В этой области среди сервисов я бы выделил наверное два направления первое касается Различного класса решений по анализу защищенности. То есть, очень много вопросов я сейчас говорю со стороны с точки зрения рынка. То есть, то, что мы фиксируем как вход, значит, это решения, связанные с пин-тестами, это решения, связанные с проведением тестовых фишинговых рассылок предложение провести э, различные киберучения. То есть все, что касается анализа защищенности. Действительно, люди э, встречаются уже не понаслышке с э, киберугрозами, пусть не в своей компании, так в э, соседской. Вот, поэтому э, задаются вопросом, насколько мы сегодня реально защищены. Э, ну и второе направление, оно связано с... Э, наверное, с переосмыслением э, того подхода, который был до этого момента в области информационной безопасности. Потому что решений на сегодняшний день моря э, стоимость их тоже достаточно высокая. И понять, что конкретно для тебя э, станет необходимо конкретно для тебя э, – очень сложно, насколько вложенные средства окупятся и перекроют возможность реализации тех бизнес-рисков, которые критичны конкретно для твоей компании, а не в целом для отрасли или для подобного класса заказчиков. Вот. Поэтому все начинают смотреть внутрь себя и пытаться построить какую-то свою собственную стратегию в области информационной безопасности. Ну, – Наверное, заключительный вопрос, опять же, на что, на ваш взгляд, сейчас наиболее востребовано, какие-то услуги, задачи для реализации практических задач, которые там требует ситуация, может быть, бизнес, или до сих пор превалируют требования законодательства, которые компании хотят выполнить как минимум формально, чтобы у них к ним не было претензий со стороны регуляторов? – Очень своевременный, наверное, вопрос. И Для меня, как для человека, кто любит э, работать руками, на, на, настают, я думаю, и я так вижу, что э, светлые времена, потому что от бумажной безопасности, где, как правильно сказали, э, необходимо было перекрыться соответствующие ОРД, и показывать бумажки регуляторам, люди переходят к обеспечению практической безопасности, а это уже на более, более интересные вопросы, которые интересно решать и нам.